Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я руководитель аналитики Webcom Group. Зеркала, дубликаты страниц. Порой сеошники произносятся слова, утверждая, что это проблема. И да, это проблема. Согласно требованиям и Гугла, и Яндекса, наличие на одном сайте двух страниц с одним содержимым недопустимо Какими бывают дубликаты? Как их обнаружить? Как с ними бороться? Давайте разберем это подробнее. Так что такое дубли страниц? По мнению Яндекса, дубли – это две или более страниц одного сайта, которые содержат идентичный или в достаточной степени похожий текстовый контент. То есть у нас есть полные дубликаты, это страницы со слышим и без, с ВВ и без ВВ, доступны по HTTPS, FTP протоколу Один товар в двух категориях Верх страниц для печати Встречается крайне редко И не параметры в адрес страницы И есть неявные дубликаты Это похожие товары Это фото без описаний Сортировки и фильтры А также страницы пагинаций Хорошо, что такое дубли мы разобрались А теперь как их найти Полные дубликаты нам поможет найти панель мастера Яндекса Заходим Индексирование Страницы в поиске Исключенные страницы, статус «Дубль». Скачиваем себе список для дальнейшей работы. С неявными будет посложнее. Их можно найти при помощи сервисов наподобие сайтлайна. Отправляем сайт на сканирование и после непродолжительного ожидания получаем сводку. Сегодня, пока нас с вами интересует только дублирующийся контент, переходим и изучаем URL, процент совпадений и похожих страниц. Отсортируем и кликаем. И нам покажет светом, что есть общего у похожих страниц. Отлично разобрались, как найти дубликаты. Теперь время с ними бороться. И снова обратимся к Яндексу. Слева проблема, справа ее решение. Покажите эту таблицу своему программисту-разработчику. И пусть он действует по ней, а не по непонятным рецептам странных блогов. Повторюсь, это официальные рекомендации поисковых систем по устранению дубликатов. Но что делать, если по-другому нет программиста? Во-первых, не отчаивайтесь. Всегда есть робот Там всегда можно закрыть ненужную страницу индексации. Ничего сложного, но будьте осторожны. Ошибка может привести к большим проблемам на сайте. Буквально через пару дней выйдет видео о робот И ссылка на него будет в описании под этим роликом. Как вы убедились, каждый из вас может справиться с проблемой даже без программиста. Пусть не идеальным способом, но все же. Не ждите, делайте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будьте в тонусе. С вами был Академия ВКОМ. До встречи.